Однажды в пути Бросил якорь В шикарной гостинице Рот разинул швейцар Когда дверь для меня Открывал А что я так одет Ну какая Ему к черту разница Может золото я На таежной реке Добывал А что я так одет Какая ему к черту разница Может, золото я на таежной реке добывал Коридорный тащил чемодан Мой от тяжести, клоняясь Что находится в нем Всю дорогу, наверное, гадал что в нем лежит, Ну, какая ему к черту разница. Может, золото я На таежной реке добывал. Только что в нем лежит, Ну, какая ему к черту разница. Может, золото я На таежной реке добывал. Я в свой номер вошел. Сосед, Как на чудо уставился Никогда он еще Бриллиантов таких и не видал Откуда они? Ну какая ему к черту разница Может золото я На Таежной реке добывал? Откуда они? Какая ему в черту разница Может золото я На таежной реке добывал А когда в ресторан Я на ужин пошел тем же вечером И с какой-то мамезель Пил шампанское и танцевал А что зубы мои Золотые, какая и разница, может, золотая на таежной реке добывал, а что зубы мои золотые, какая и разница, может, золото я на таежной реке добывал, И весь вечер она на меня так смотрела внимание.